Всем привет! Сегодня я расскажу про удобные зимние сапожки с Алиэкспресс. Сразу скажу, покупкой я осталась очень довольна и уже с удовольствием ношу эту обувь. Сапожки оказались очень удобными и теплыми. Подобные модели часто называют дутики. Появились в моде они вместе с трендом на практичную удобную обувь. Они отлично подойдут как для городского повседневного стиля, так и для вылазок за город. Универсальная обувь. Сапожки имеют отличную высоту, а внутри искусственный мех, поэтому в них тепло, отлично подойдут на сюну. Есть два цвета для выбора черный и красный. Я выбрала классический и более практичный черный цвет. Очень большим плюсом является достаточно высокая в 3 см резиновая подошва. А это значит, что ваши ноги не будут множить от холодной земли на прогулках и не будут промокать. Также на подошве сделан специальный рельеф, который помогает не скользить на замерзшем асфальте. И это большой плюс. Сапожки безопасны для зимней погоды, вы в них не подскользнетесь. Все очень продумано и хорошо сделано. Я на свою ножку в 23,6 см взяла размер 6. Размер подошел идеально, меньше точно не надо. Еще один огромный плюс это эргономично сделанный подъем подошвы, который позволяет комфортно долго гулять чтобы ваши ноги не испытывали усталости. Небольшой подъем идеально подойдет для повседневной ходьбы. В отличие от обуви, на совершенно плоской подошве, от которых у людей начинают часто болеть ноги и спина. Сделано все качественно, практичная и удобная вещь.